Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Меня зовут Александр Никифоров, я бренд-шеф компании Татра. Сегодня речь пойдет о пароконвектомате, его удивительных возможностях и отличиях от традиционных способов приготовления продуктов. Первый режим – это режим стопроцентного пара. Для приготовления продуктов в режиме низкотемпературного пара мы устанавливаем температуру 85 градусов, продолжительность 15 минут при влажности 100%. В этот момент пароконвектомат работает как традиционная пароварка. Струя воды по трубочке попадает на вращающуюся крыльчатку, разбивается в водяную пыль, которая испаряется от тена, и в рабочей камере создается атмосфера стопроцентной влажности. Варка на пару, в отличие от варки в обыкновенной кастрюле, проходит намного быстрее за счет дополнительного тепла, который выделяется во время конденсации пары на продукте. Блюдо в пароконвектомате получается с повышенной пищевой ценностью, так как при обычной варке из продукта в воду переходят водорастворимые белки, пигменты, минеральные соли, витамины и другие полезные нутриенты. Для приготовления гарнира булгура устанавливаем температуру 100 градусов продолжительность 20 минут. В пароконвектомате Татра мы можем снизить температуру до 60-70 градусов и снизить скорость вращения вентилятора. Блюдо будет готовиться немного дольше, но зато у нас сохранятся термолобильные биологически активные вещества. Биофлавоноиды, витамины, антецианы – столь необходимые современному человеку для укрепления иммунитета, стрессоустойчивости и выносливости. Эти показатели особенно важны при разработке детского, санаторно-курортного и лечебно-профилактического питания. Используя режим щадящего пара для приготовления рыбы и брокколи, мы, по сути, конструируем блюдо заранее запланированной повышенной пищевой ценностью и улучшенными кулинарными характеристиками. Для примера, подложка из лука-порея защищает кусочки рыбы от контакта с нержавеющей сталью. В режиме пары можно готовить мясо, рыбу, птицу, изделия из фарша, котлетной и кнельной массы, крупные гарниры. сейчас мы будем готовить булгур, овощи и корнеплоды, грибы, вязкие и молочные каши, и даже стерилизовать консервы в стеклянных банках. Любопытно отметить, что режим пара часто используется как первый шаг для дальнейшего приготовления продукта. Например, свиную рульку сначала отваривают, размякшую шкурку надрезают на ромбики и только затем в комбинированном режиме доводят до кулинарной готовности. Комбинированный режим проводим при параметрах температура 180 градусов и определяем продолжительность не по времени, а по достижению температуры в толще продукта 80 градусов. Влажность при этом составляет 30%. Пожалуй, самый распространенный режим работы пароконвектомата, который удобно использовать для приготовления порционных блюд из мяса, рыбы, птицы, приготовления различных пудингов, суфле, запекания крупной рыбы и мясных полуфабрикатов. Возможность регулировать влажность в рабочей камере позволяет интенсифицировать процесс производства и сократить потери массы. Термощуп, которым оснащен параконвектомат Татра, весьма удобный и полезный атрибут в руках умелого повара. Во-первых, позволяет контролировать температуру в толще продукта. Устраняет необходимость, на всякий случай, чтобы не вытекал розовый сок, передержать продукт в рабочей камере. А потери могут быть немалые. При обработке крупнокосковых полуфабрикатов один лишний градус в толще приводит к потере 2-3% массы продукта. Во-вторых, показание тормощупа в толще продукта в конце приготовления – важная контрольно-критическая точка для протоколирования процесса в целях обеспечения контроля качества и безопасности по системе ХАСП. В-третьих, программу приготовления можно записать в контроллер не по продолжительности в минутах, а по показанию термощупа в градусах. В таком варианте несложный и доступный по цене пароконвектомат приобретает функции самонастраивающегося, по сути, с искусственным интеллектом. Независимо от меняющихся показателей массы, конфигурации, размеров обрабатываемого продукта, он в автоматическом режиме будет соблюдать оптимальные параметры ⁇ влажность, температуру, скорость движения вентилятора и вовремя переходить к следующему шагу. Несколько практических советов для использования комбинированного режима. Не забывайте предварительно прогреть рабочую камеру. Вставляйте термощуп точно в геометрический центр продукта вдоль мышечных волокон и до начала термической обработки. Для режима сухого жара используем температуру 210 градусов, продолжительность 12 минут при нулевой влажности в рабочей камере. Режим сухого жара используется для быстрой обжарки порционных кусков мяса, рыбы, птицы, а также как завершающий шаг приготовления крупнокусковых полуфабрикатов, различных запеканок и гратенов для придания колера аппетитной вкусно пахнущей корочки. В качестве рекомендаций для этого режима хочу отметить, что не надо бояться высоких температур приготовления. Чем быстрее приготовится блюдо, тем вкуснее и сочнее оно будет. Стейки сначала надо обсушить, смазать тонким слоем жира и выложить на предварительно разогретую решетку гри. Стейки из говядины лучше жарить при температуре 250-260 градусов, из свинины 230-240, из красной рыбы порядка 220 градусов. При этом солить лучше готовый стейк или нарезанную заготовку за 3-4 часа до термообработки, но ни в коем случае не за 3-4 минуты перед обжаркой. В параконвектомате Татра с успехом можно выпекать широкий ассортимент выпечки, мелкоштучные изделия из дрожжевого, песочного и слоенного теста, открытые и закрытые пироги, растягая куребяки и курники. Универсальные направляющие дают возможность использовать параконвектомат как полноценную конвекционную печь. Противень евроно размером 40 на 60 см увеличивает загрузку на один уровень и повышает производительность на 15-20%. Мелкоштучные дрожжевые изделия полезно обдать паром не более 30-40 секунд перед выпеканием. Происходит заглаживание наружного слоя, образование глянцевой корочки, а увлажненное тесто лучше будет проводить тепло. Приготовление круассана идет по заранее составленной программе. Первый шаг. Температура 150 градусов, 4 минуты, 30% влажности. Второй шаг. Повышаем температуру до 160, время 12 минут, уже при нулевой влажности. И заканчивай при температуру 170 градусов 4 минуты при нулевой влажности. Уважаемые коллеги, друзья, мы завершаем презентацию пароконвектомата Татра. Надеюсь, вы воочию убедились, что с его помощью можно приготовить разнообразные блюда, не только из разряда гастрономических, но и хлебобулочные изделия, приготовить в ручном режиме или по заранее составленной программе. Мне остается пожелать вам успешного развития бизнеса и восторженных отзывов ваших гостей.